Ну что, друзья, добрый день. Сегодня у нас с вами понедельник, 8 августа, уже 8 дней августа пролетели. Mm -hmm. Не знаю, как у вас погода, у нас жаркая летняя погода установилась. Вот, прямо такое лето-лето настоящее. Надеюсь, что у вас тоже. вас тоже погода балует. У вас тоже тепло, хорошо, солнечно. И не только на улице, но и на душе тоже. Так, ну что, с кем мы сегодня общаемся, у кого какие вопросы, или мы сегодня будем с Людмилой только разговаривать, как у нас уже традиция такая сложилась, как у остальных дела. Или вы остаетесь, в, скажем так, в роли слушателей, или вы переходите в роль участников. Пока все собираются с мыслями, я хочу напомнить аналогию по поводу участников и слушателей. Это, ну, например, футболисты, например, футбол. На футболе тоже есть зрители и тоже есть участники. А теперь угадайте и скажите мне с первого раза, угадайте, кто из этих людей зарабатывает деньги, а кто платит деньги вот поэтому если вы хотите для того чтобы в вашу жизнь приходили деньги то нужно из роли зрителя из роли слушателя переходить в роль активного участника в этом случае у вас появятся свои зрители которые будут за вами наблюдать но вознаграждение получать будете вы вот поэтому Выбирайте сами, кто вы в этом бизнесе и в других каких-то сферах, вы участник или вы зритель, какие цели вы ставите. Ну, по крайней мере, не нужно удивляться, если вдруг ваши желания не совпадают с реальными результатами, может быть, это связано с тем, что вы просто не ту роль выбрали, поэтому идет какое-то несоответствие. Вот Ксения появилась. Всем привет. У тебя микрофон выключен. Здравствуйте. Привет, я, привет. Я да, да. начала проходить вашу косметичку, но я, у меня такой вопрос. Там да. очень все здорово, занятия прекрасные, особенно я как, ну, я пропустила, ну, скажем так, 10 лет в ламбре. Угу. И когда я начинала в ламбре, были большие амбиции, я все, весь упорный. Ну, я была молода, но 10 лет мне было там... Я, вот, и, и были очень большие планы, были амбиции, было хотелось, все вкладывалось, результата не было. Ну, как вот, моего личного, я это связывала с тем, что я, наверное, как бы, ну, все равно духи это солидный такой продукт, с которым надо работать уже в каком-то статусе. А я молодая девочка там значит меня особо-то и сильно-то и не воспринимают как бы а тут вот французская парфюмерия то есть я как бы думаю что я не дотягиваю по статусу до ну, до продукта в общем-то ага. какое-то время а, вот ну вот как бы вот моя история такая что я с ламбре ушла и это организовала успешно парикмахерскую которая она мне сейчас работает то есть я как бы сейчас можно сказать в статусе хозяйки ну вот да, а, ты получила я получила, то есть получила место, получила все, то есть тут два года с пандемией очень как бы тяжело было по, ну, это вот свое внутреннее, надо было себя держать, но я как-то вот, Замкнула себе, думаю, что не надо было, наверное, так делать. Но моя ошибка два года просидела в Ну, не депрессия, ну такая, как это. Как говорится, не, не, не в рабочем состоянии. Сейчас вот. mm -hmm. э, решила, думаю, все, я уже не буду, уже не будет лучше, надо идти делать, без разницы, какое состояние, надо себя пересиливать, делать, и все. Вот постаралась встать в план, вот думаю, пропускать не буду. Вот, вот будет плохо, вот буду приходить, вот глаза в кучу, но я все равно буду к вам на эфир приходить, <свят> потому что здорово, я бы была в прошлый раз, несмотря на то, что я ароматы не слышала вот вживую, я как кино смотрела, которое, вернее, слышала отзывы о кино, которое я не видела, mm -hmm. вот, но, на самом деле вообще здорово, потому что вдохновила, думаю, ну надо же, так они красиво рассказывают об ароматах, так здорово, ведь это ведь вот, то есть получила свой зарядик маленький, пошла, в общем, там, сделала с девочками, э, мы с ними программу по уходу за, за кожей составили в парикмахерской, получился даже заказики пошли небольшие, и думаю, на эту неделю, вот, напланировала, думаю, надо обязательно пост сделать рекламный в соцсетях, чтобы, ну, не знаю, выйдет, не выйдет, как бы так, медленно, но это косметичку обязательно закончить, потому что она у меня где-то на середине. Вот uh -huh. вопрос. Uh -huh. Не получается быть в жестком графике, то есть там получается 6 дней. Вот надо каждые 6 дней быть. Вот и м -м, пока вот вползаешь вот в этот график, сложно. Вот. Какой-то, может, секрет есть. А? Пендель какой-то волшебный. Каждый uh -huh. день. Сформулируй вопрос. Вопрос в том, что а вот а, графики обучений, обучение вообще прекрасное, суперское. Надо от меня, получается, быть в этом обучении в режиме, а так как я в этом режиме, я понимаю, что оно вроде в открытом доступе, значит, мне... А... Режим я выбираю свой, а свой режим это уже не каждый день, это где-то день через день, uh -huh. все равно себя возможно шкуру, посадишь, думаешь, где-нибудь это здорово, на, на природе, сейчас же такие возможности есть, можно сидеть и на, на улице это все делать. Не да. вот. получается быть в графике, вот тот, который требуется, допустим, ну я вижу по обучению, день в день. Uh -huh. То же самое у меня вопрос, первые деньги, солнышко, по первым деньгам. Прошли до четвертого урока, с грехом пополам, но по, по первым деньгам такой вот отзыв, там такая колоссальная информация собрана, вот, как бы сказать, ее для проработки, допустим, составление парфюмерного гардероба, то есть для меня, я это понимаю, что мне надо всю коллекцию сесть и просто ее само, саму прочувствовать, ну, чтобы я смогла с этим работать, то есть mm -hmm. это никак не, не три дня. Это никак не 3-4 дня, то есть uh -huh. по составлению партнерного гардероба, я так думаю, планирую вот эта отработка где-то, ну, неделя-две, да. Две это даже, ну, то есть uh -huh. не получается вот в этот жесткий график обучения вставать, как вот, как бы вроде требуется, вот, как вот быть в этом. Uh -huh. Ксень, спасибо тебе большое за твое участие, за твой отзыв, за твою энергию, за твое вот это вот стремление, которое ты вернула через 10 лет, что называется, да? Скажи, пожалуйста, кто у тебя наставник? Мой наставник? Ну, прямой наставник у меня Ирина Мерзлякова, а ага. наставник, с которым я работаю, Наталья Куликова. Наталья Куликова, все, отлично, у тебя хороший наставник. Я, так, я а, Давай по порядку, значит... Ну, у тебя вопрос по графику, да? Что делать? Mm -hmm. Смотри, во-первых, график начнем с косметички, да? Косметичка выстроена mm -hmm. на ежедневные занятия, и в этом смысле я ориентируюсь на тех людей, которые настроены, которые могут выделить время и которые могут посвятить этому один час в день, условно говоря, mm -hmm. да? Но у каждого из нас в жизни ситуации разные. Кто-то может это сделать, а кто-то не может это сделать. Именно поэтому в косметичке нет никаких ограничений, вы можете изучать ее хоть месяц. Да? Задания приходят каждый день с расчетом на то, что есть люди, которые могут двигаться каждый день. А если ты не можешь двигаться каждый день, значит, ты выстраиваешь график самостоятельно. Это твоя школа по работе с собственным графиком с планированием своего времени то есть это одна из твоих задач которая перед тобой стоит поскольку у тебя есть опыт линейного предпринимательства у тебя есть парикмахерская ты прекрасно знаешь что это такое организация времени Так у -у -у. Ведь? Да. Да, да значит здесь тебе просто нужно это знаешь как вот когда появляется какое-то что-то новое в жизни у -у -у. и это нужно встроить в свою жизнь ты должна себе дать время на то что ты будешь это встраивать в свою жизнь то есть если бы у нас вот например 24 часа в сутки и мы эти 24 часа в сутки все чем-то занимаемся то есть они у нас у всех заняты и наивно полагать что есть люди у которых есть там 4 часа свободных 5 часов свободных то есть они какие-то вот пустые да у всех все занято у всех какие-то есть дела и когда появляется новое занятие, тебе важно найти в своем ежедневном, еженедельном каком-то графике время, выделить, выделить под эту задачу время. У тебя сначала может не получаться, тебя будет выбивать, тебя будут, я вижу, у тебя детки маленькие, да, то есть они тоже, они же непредсказуемы, они спонтанные, то есть их вообще невозможно спланировать. Вот. и поэтому тебе просто нужно принять тот факт, что ты не сможешь двигаться в жестком графике и перестать себя за это корить. Вот это вот самое, вот, вот это самое, как сказать, сложное. Потому Я что... понимаю, ты перфекционист. Я, во-первых, вижу, да, слышу, да. что ты перфекционист. Именно да. поэтому ты в свое время ушла из своих вот этих амбиций по поводу ламбре. Потому что ты решила, мне нужен статус, тогда я смогу работать с продуктом. Ты себе придумала какую-то историю, которая отложила твое да -да, продвижение да. в Ламбре на 10 лет. Вот Сейчас да. у тебя начинает нарисовываться новая идея. Mm -hmm. Тебе, ты хочешь, чтобы это было идеально. Ты хочешь, чтобы это было... Вот если задание приходит каждый день, значит, нужно каждый день их отрабатывать. Mm -hmm. Ксень, у пожалуйста вернись в реальность да. у, тебя, у тебя есть бизнес у тебя есть дети у тебя есть семья у тебя есть какой-то сложившийся распорядок дня и тебе просто без какого-то террора над собой нужно mm -hmm. начать встраивать новое дело в свою жизнь на это потребуется время перестань себя за это корить Разреши себе ошибаться, разреши себе делать все не вовремя. Вот этот перфекционизм, если ты mm -hmm. сейчас будешь снова, на, как говорится, он будет у тебя давлеть в твоей жизни, ты снова уйдешь, придумав себе какую-то историю. Сказав mm -hmm. себе, что раз я не могу это сделать идеально, я это не буду делать вообще. И это беда перфекционистов. Тонисты страдают тем, что они, пока вот у них не сложится в жизни идеальная картинка, как в голове, они не начинают делать, это ошибка. И когда ты говоришь про парфюмерный гардероб, это то же самое, это та же история. Мне сначала нужно изучить всю коллекцию, мне сначала нужно все прочувствовать, а потом я начну составлять парфюмерные гардеробы. Так не работает. Пока ты будешь разбирать всю коллекцию, пока ты будешь изучать все 50 с лишним ароматов, я не знаю, что в твоей жизни может произойти, ты можешь себе еще что-то там придумать. Поэтому, именно поэтому в, в, в первых деньгах mm -hmm. я не, не застреваю на разработке парфюмерного гардероба. Более того, я вам там не даю какую-то подробную информацию, я вам не даю сценарий по составлению парфюмерного гардероба. Зачем? Потому что если вам это дам, вы там залипнете. Я вам это просто даю, да. я вам даю просто информацию о том, что есть парфюмерный гардероб. И когда вы составляете с клиентом, работаете с клиентом, вы можете начать об этом говорить. Вы можете э, подходить к подбору ароматов с точки зрения парфюмерного гардероба. Но э, сделай так, как ты это понимаешь. Идея, в принципе, проста. Там ничего сложного нет. Да? Ну, да. Я, твоя задача. Тебе, вот лично для тебя, как для перфекциониста, задача делать, исходя из тех ресурсов, которые у тебя есть. Делать, исходя из тех знаний, которые у тебя есть. Но важно делать. Вот получила небольшой кусочек информации, пошла его воплощать в жизнь. Если для тебя сложно парфюмерные эти гардеробы, начни с парфюмерных примерочных. Проводи парфюмерные примерочки. Постепенно в процессе работы ты изучишь все ароматы, все разберешь. То же самое, возьми себе задачу изучать один аромат в день, например. На это нужно выделить 15 минут времени. Тоже, видишь, это регулярная ежедневная работа, которая требует э, выделить время из твоего графика. Это то же самое. У тебя не будет получаться сразу каждый день выделять 15 минут времени на аромат. Ты не будешь каждый день слушать аромат. Но если ты будешь это держать в фокусе, если ты будешь эту задачу всегда помнить, то пусть через день, пусть через два дня ты будешь все равно к этой задаче возвращаться, и ты рано или поздно ее доведешь до ума. Но начать работать с клиентами можно, если у тебя есть примерное понимание хотя бы о 50, не 50, а 5-10 ароматах. Вот с этим можно начинать работать. Кстати, вот хочу поделиться с вами еще одной фишкой, буквально недавно как-то вот на, на это не застряло внимание, но тут подсказали идею. Когда подбираете ароматы вашим клиентам, мы с вами как делаем, мы выбираем какую-то группу и из вот этих группы выбираем ароматы, да? то есть из условно понравившихся. Выключайте вот этот в этот перечень ароматов какой-то аромат, который совсем другой. Вот вообще из другой песни. Если человек говорит, я люблю свежие ароматы, включите в этот список ароматов, которые вы даете человеку слушать, какой-то, не знаю, ориентальный шипр или еще что-то. Ну, то есть противоположное. Для чего? Как вы думаете? чтобы клиент, наверное, мог оценить, да, но они на самом деле в голове-то знают, что они хотят, а по сердцу могут чувствовать совсем по-другому, да. Могут. Это один, один вариант, так, еще. Да, вот я почти что, как Сеня, потому что там, допустим, некоторым женщинам, вот я встречалась, думаешь, что ну точно 25-й ой, нет, не свет свежий, и когда, ну, думаю, даешь, нет, нет, это не то, не то, Даешь 25-й аромат. Вот говорит, мой свежий аромат. Да, да. С одной стороны, да, мы не всегда понимаем, что человек подразумевает под этим словом свежий, например. Да, возьмем его для примера. Это первое. Да, да. У меня буквально на позапрошлой неделе была такая же ситуация. Девочка, которую я знаю со школы, это уже больше 25 лет. И вот эти два новых аромата пришли, руш и бланк. Вот бланк, это прямо ее аромат был, ее е А у нее день рождения, я едва два этих аромата приношу и говорю, выбирай, ну, чтобы создать впечатление выбора да, у человека. Да, да. Я взяла и выбрала руш. И я смотрю, это выросла. она просто выросла из того аромата в другой. Абсолютно. То есть таких ситуаций миллион, когда вам говорят одно, и потом, и вы даете человеку выбор чего-то совсем другого. И, возможно, это ему действительно понравится. И вот контраст, когда есть контраст, всегда выбор сделать проще. Если вы даете много однотипных ароматов, сложно выбрать. Вот представьте, да, вы хотите себе э, зеленые сапоги. Ну, я вот сейчас ну, такую ситуацию. И вот вам предлагают. Темно-зеленый, светло-зеленый, болотный, травянисто-зеленый, еще что-то. да? И вы смотрите на эти сапоги и не понимаете, о чем вы хотите, потому что они очень похожи. А если вам дадут зеленые сапоги и красные сапоги, вы сразу выберете, Потому что вы не хотите красные сапоги. Вам нужны зеленые сапоги. А тут вот два варианта и, и все, то есть без вариантов. То есть э, выбор – это очень сложная штука. И когда мы даем выбирать вот эти оттенки, это очень трудный выбор. Вот я не знаю, может быть, вы сталкивались, когда вы приходите в магазин, огромный выбор, и попробуй выбери. Это очень сложная задача. Поэтому, когда вы даете выбор, давайте разные ароматы. Несмотря на то, что человек вам говорит… Хочу вот, свежий, да, ну, прицепились к этому слову, ладно. Свежий, дайте ему не только свежий ароматы, чтобы на контрасте ему было проще понять, что он хочет. На контрасте выбирать всегда проще. Вот такая вот фишка. Поэтому слушайте клиента, но делайте по-своему. И очень часто действительно бывают ситуации, когда... Во-первых, человек называет свежим совсем, с нашей точки, не свежее, с точки зрения, не свежее, да? у него свое какое-то понятие о свежести. Свежим, я, для меня самый запоминающийся был случай, когда у нас коллекция была, если вы помните, полома Пикасо, под шестым номером она была. Это шипор такой вот, шипор, да, вот такой вот прям тяжелый. И когда женщина сказала, мне нужен свежий легкий летний аромат. И она выбрала «Полома шестой номер. Я все, я все тогда поняла про свежесть. свежесть. У каждого свежесть своя, и каждый вкладывает понятие в это слово какое-то свое. Вот, поэтому клиентов слушаем, но делаем все по-своему. Так, возвращаюсь к, к тебе. Вот, поэтому твоя задача а, перестать себя третировать за то, что ты не двигаешься в темпе. Перестать. И твоя очень важная задача не только поглощать теоретический материал, заниматься, то есть работать самой, с самой собой, но и обязательно выходить в люди. Обязательно работать с людьми, проводить встречи, проводить примерочные, невзирая ни на что. С теми ресурсами, которые у тебя есть, столько времени, сколько у тебя есть, с теми знаниями, которые у тебя есть, постепенно ты их будешь нарабатывать. И для того чтобы тебе было легче это делать тебе нужно настроиться что ты сюда пришла не на неделю не на месяц и даже не на год у тебя много времени у тебя впереди большая длинная интересная дорога понимаешь вот мы начинаем дергаться мы начинаем нервничать мы начинаем переживать когда мы себе ставим какие-то очень маленькие сроки. Да? Вот я э, за месяц не получила результат, я начинаю переживать, потому что я себе дала очень мало времени. Дай себе больше времени. И э, если мы говорим о серьезных достижениях бизнеса, если мы говорим о серьезно построенном бизнесе, это не один год работы. Настройся на планомерную работу в течение пару-тройки лет. Это не значит, что у тебя в это время не будет никаких результатов, это не значит, что у тебя ничего не будет. Это значит, что ты перестаешь переживать из-за того, что у тебя нет вот этих краткосрочных результатов. И ты из-за того, что ты не можешь в графике двигаться. Ты перестаешь переживать из-за того, что у тебя не все получается быстро, как ты хочешь. Ты человек очень энергичный, ты человек очень такой, знаешь, вот такая заводила. вот. И тебе хочется быстро, быстро, быстро, быстро. Это просто так внутри уже, я же понимаю, я же уже перехожу этот рубеж 40 лет, когда ты начинаешь все понимать, а вот на самом деле эта жизнь, она, да, по-другому, не так, как вот да. хотелось, а да. вот вся это... энергия такая, как бы это, она вот... Идут рефлексы, все помололись. Давай быстро, быстро, вот это все быстро. Это, да, это ну, очень прям... хорошее состояние. Это очень у тебя отличный возраст. Вот ты там что-то про возраст начала говорить. У тебя отличный возраст, у тебя отличное состояние. Этот внутренний огонек он нужен для того, чтобы ты двигалась вперед. Но у тебя же сейчас уже житейская мудрость появилась, да, и ты да, понимаешь, да. что на все требуется время. Это процесс. У тебя будут уроки, у тебя будут ошибки, тебе нужно будет их переступать, тебе нужно будет делать выводы, тебе нужно будет двигаться дальше. Дай себе на это время. Разреши спасибо. себе. Гульна, вот... спасибо вам огромное. Вы меня просто вот за две минуты просто разобрали, как есть. Вот Я сейчас скажу о своем большом как бы вот, ну, в ну, горьком опыте, скажем. Вот если бы я, думаю, так бы я не ушла бы из ламбра, ну, хотя бы теляпкалась бы там, ну, хотя бы одна встреча в месяц, думаю. У меня за 10 лет уже бы итого 120 клиентов были бы уже мои надежные. Ну, то есть, если бы я бы просто, ну, бы шевелилась вот чуть-чуть а, а, из-за того, что, ну, ладно, там было переключение, то есть я действительно думаю настроена, что... Пусть э, идет, я потому что 10 лет не ушла, сейчас уже точно э, горизонты расправляются совершенно другие, вот после пандемии, после всего, то есть я вижу будущее, что будет. Ну, mm -hmm. вот, вот то, что вы меня успокоили, мне хорошо, значит, я сейчас спокойненько в своем темпе, тихонечко-тихонечко буду двигаться, потому что yeah. меня все равно там где-нибудь мой огонек подопнет, а где-то, может быть, я немножко там просяду, открываю. Да. Ничего главное, страшного, самое, сам, самое главное двигаться, самое главное не останавливаться, самое главное не придумать себе очередную историю, которая mm -hmm. тебя свернет с этой дороги совсем. Если ты хоть что-то делаешь, если ты продолжаешь смотреть в этом направлении, ты все равно в этом направлении будешь что-то делать, ты все равно будешь сюда двигаться. И mm -hmm. э, все, что в твоей жизни произошло, не просто так. Ты же э, выпала, не просто выпал на 10 лет, ты набралась mm -hmm. опыта, у тебя появился, появилось свое детище еще, да, то есть парикмахерское. Mm -hmm. У тебя колоссальный опыт предпринимательства. И mm -hmm. ты сейчас это все можешь использовать в построении еще одного источника дохода. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. это, это не ошибка, ты просто пошла набираться опыта. Поэтому, когда, например, очень молодые приходят девочки, там, мальчики mm -hmm. в наш бизнес, я всегда за то, чтобы они сходили, поработали по найму. Чтобы mm -hmm. они сравнили, это опять вот на контрасте, да? Чтобы посмотрели на контрасте, а как это вообще работать по найму? Mm -hmm. Как это работать по определенному графику? Как это работать сверхурочно? Как это работать в коллективе? А как это когда тебе вот платят определенную зарплату? А как это когда у вас не складываются отношения в коллективе? И так далее, и так далее, и так далее. А как это вообще работать на кого-то? И, и вот когда у тебя есть этот опыт, вот тогда ты совсем по-другому смотришь на бизнес-предпринимательство. Огромное количество людей хотят попробовать себя в своем деле, но огромное количество людей боятся сделать первый шаг и остаются в наемной работе. Причем я здесь не хочу преуменьшить значение тех, кто работает в нами, потому что предпринимательское мышление можно использовать и в найме тоже. И, то есть это не зависит от того, ты в бизнесе или в нами. Если у тебя есть предпринимательское отношение, ты его все анализуешь. И работники с предпринимательским отношением очень ценятся. Другое дело, что если у тебя есть предпринимательское мышление, если ты его развиваешь, то открыв свое дело, ты, скорее всего, получишь лучший результат, нежели если бы ты работала по нами. Вот, поэтому у тебя все очень хорошо складывается, все прямо вот все, все как надо ты набралась, пришла и у тебя ты сейчас совсем другая и у тебя будет совсем другой результат при условии, если ты перестанешь себя мучить и требовать от себя больше, чем ты можешь и если ты не остановишься, все вот э, остальное все у тебя есть у тебя Спасибо. есть хорошие задатки, у тебя есть хороший наставник вот, и ты в правильной команде, <связывая> ты в правильной я, месте. Я, я, я просто от этого счастлива, <связывая> я просто счастлива, я вообще счастлива от того, что я именно в этой команде, потому что я и результат вижу и Натальи, и Татьяны Крыловой, которая для меня тоже большой авторитет составляет, и а. сейчас я с вами познакомилась, вы прямо мне я всю душу вам готова отдать. За вот вы раз, все сразу увидели, все сказали, как со мной <связывая> я думаю, ну вот, здорово, я, я там, где надо, я счастлива. Спасибо. Спасибо. Будем Спасибо. работать. И... Будем, Спасибо, работать. Да, будем работать. И у нас с вами осталось 5 минут. Я просто в завершение. Я очень хотела с вами поделиться по итогам закрытия июля, Все хотела вот вам рассказать. да, В июле, получается, Юль вообще был хороший месяц. И я в июле прочувствовала, как мне не хватает моего клиентского чата. и моего чата с, именно с, с, с моими новичками, потому что, если вы смотрели парад чеков, то у меня там 1300 с копейками баллов было по маленькой ветке, и если бы у меня были эти инструменты, то квалификацию лидера я бы закрыла, это однозначно, потому что через клиентский чат можно объявить какую-то акцию краткосрочную, там на 3-4 дня и собрать заказы. Через маленький чат точно так же можно сделать краткосрочную акцию и собрать заказы. И э, вот прям прочувствовал, что вот этого мне не хватило, из-за этого, собственно говоря, не, не удалось дотянуть результат. Поэтому, друзья мои, я вас еще раз призываю выстраивать, организовывать работу с, со своими клиентами, Хотя у меня есть достаточное количество и клиентов, и, и партнеров в этой маленькой группе. Да? По, своей, по, по, большой, по большой своей структуре я свои результаты достигла, те, которые я ставила. А вот по маленькой там вот получилась недоработка. Потому что это инструменты, которые нужны именно на этом этапе. Пока вы растете до мастера, вам нужен и клиентский чат, и чат для работы с вашими партнерами, через который вы можете взаимодействовать быстро со всей своей командой. Вот, поэтому еще раз призываю, организовывайте работу со своими клиентами, организовывайте ее через клиентские чаты, организовывайте работу со своими командами для командного взаимодействия, для того, чтобы вот можно, это один из инструментов, как можно использовать эти чаты. Вот. Поэтому я прям вот это для меня было то, что я на практике прожила, что называется. Вот, поэтому в планах создать и то, и другое. Несмотря на то, что на это тоже нужно время, этим нужно заниматься, несмотря на то, что есть другие задачи, но хочу сделать. Вот этим хотела с вами поделиться. Этим хотела с вами поделиться очень. Ну что, тогда на сегодня будем завершать нашу встречу. Все, спасибо тебе большое, это сегодня сделал наш день. Вот. Я думаю, что новичкам будет очень полезно посмотреть и послушать нашу запись. И всем спасибо за участие. Тем, кто активно участвовал, особое спасибо. По традиции я вас прошу написать пару слов в нашем командном чате по итогам нашей сегодняшней встречи, ваши выводы, отзывы, инсайты, все, что было ценным для вас сегодня. И тем, кто будет смотреть записи, точно такая же просьба, напишите в командном чате, что вы для себя вынесли из этой встречи, для того, чтобы все остальные участники чата, в том числе ваши партнеры, тоже захотели посмотреть нашу сегодняшнюю встречу и захотели приходить на наши следующую встречу. Ну что, желаю вам продуктивного августа. Пусть он будет таким же жарким, как погода. Пусть он будет таким же результативным, как август месяц уже урожайный месяц, да, урожай приносит. Вот, поэтому желаю вам плодотворных результатов, хорошего такого рабочего, рабочей недели. И до встречи в следующий понедельник. Может быть, на следующей неделе будет Марина Кирпичкова. Посмотрим. Все анонсы будут в чате, как обычно. Все, друзья, всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока.